Меня часто спрашивают, чем я занимаюсь в время в Эмиратах, куда вообще съездить, где отдохнуть помимо молов и развлекательных центров. Так вот, я скажу, что я советую ездить всем, пока хорошая погода, куда-то за город. Это может быть пустыня, это может быть горы. Кто не знал, есть Эмиратор Рассельхейма, в котором есть небольшие горы до 2000 метров вот именно туда сегодня мы и направляемся поехали ну что мы уже добрались до места мы уже в горах значит маршрут у нас сегодня будет следующий буквально через полчаса мы поднимаемся вверх будем взбираться даже с специальным снаряжением такой легкие легкие скалы легкий climbing поднимаемся наверх на гору почти на самый пик и оттуда будем спускаться на зиплане общей продолжительностью больше одного километра. Это будет незабываемо круто. Пару фактов про горы в Эмиратах. Самая высокая точка это джебл джейс, которая высотой почти 1900 метров, что в принципе неплохо для пустынной страны. И это еще один повод, да, как бы приехать в Рассалхейму э, и отдохнуть немножко в другом микроклимате. Что мы, в принципе, сегодня и сделали. Будем готовиться, разминаться и в путь! which is behind of us mm -hmm. where we'll will be leading you through the through the climbing. Okay. We're gonna mix different activities, it's not just climbing or seeplines. We're gonna do a little bit of hiking, climbing and seaplining. Gonna take us around it depends, it depends. We, because it's a small group we have uh, the whole morning for you guys. So we have enough time for pictures and break and enjoy the view, whatever. It takes around two hours, but it depends mm -hmm. on you know your decisions, how fast you go, how slow and everything. You're gonna enjoy it. It's very nice. You can remove from your harness, it's very easy to open, you just press down mm -hmm. and pull back. Okay. So let's practice a little bit so you can get the feeling. We're gonna remove one. Make sure be clipped the whole time, at least in one point. Then we're gonna pass and in this time we can remove them. one pulley one safety we're gonna adjust everything for you and you're just gonna have to sit down mm -hmm. cross your legs when you knees, hold from the ropes and enjoy the 360 view you're gonna get it yeah. you'll be like maybe going sideways spinning a little mm -hmm. that's uh in purpose for you to enjoy everything mm -hmm. Okay, okay, we're gonna start just like he showed you earlier mm -hmm. for the first two sections. Don't stop climbing until the person before you passes. Okay? Does mm -hmm. okay? he show it? One this side, one the other side. Mm -hmm. okay, <laughs> Ну что вот мы поднимаемся уже по тропе пока всего не сложно. находимся сейчас 80 метров над землей и 500 метров над уровнем моря идем дальше смотрим как там будет Uh -huh. I'm a simple, simple. Yeah. Ну что, вот и закончился уже наш небольшой трип. Два часа пролетели незаметно. Мы поднялись наверх, спустились на трех зиплайнах с ветерком. Если вы хотите отдохнуть от большого города и развеяться, это именно то место, куда вам стоит приезжать и отдыхать, разминаться, наслаждаться природой, хорошей погодой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мы будем продолжать искать для вас более интересные места. Обязательно подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик и наслаждайтесь жизнью, заряжайтесь позитивом и достигайте высоких результатов. До следующей недели, с вами был Съедобный Бизнес. Пока!